Если пульт не записался, значит он не подходит. Сейчас будем писать следующую конфигурацию. Заводит, но кнопки не работают. Значит, есть два вида пультов. ФСК и АСК. Сейчас будем пробовать писать ФСК. Заход номер два. И вот мы видим, конфигурация ключа подошла. И средняя у нас кнопочка должна быть фара. Мы будем сейчас еще раз пробовать. В общем, Citroen C3 записали мы все-таки пульт. Получился он двухкнопочный. Потому что в оригинале тоже идет двухкнопочный. А я думаю, что ж третья кнопка не пишется. Сейчас покажу, как он у нас работает. Пишется все через разъем диагностики. но ну, это соответственно. Открыли, закрыли. Вот такой вот ключик получился. Великолепный, складной. Пережатый. Сейчас расслабим его. Заводим автомобиль. Ну и соответственно это тоже заводится. Все, не теряйте ключи, делайте запасные. Опять у меня не получилось и писать, и на кнопки нажимать. О, главное, результат. В YouTube я выкладываю, чтобы как бы информацию переносить себе на сайт. Кому понравилось, заезжайте, будем делать. все летик готов сейчас посмотрим как он будет работать у нас изнутри а сколько время сейчас Блин, Мазда за 5 минут, да, уехала за 10? Mm -hmm. Вот такой вот ключик получился. Сейчас раз и оживет. Нет, чудо не случилось, надо его чинить. Замки нагрелись.